Грибы отсюда были. Было это в городе, в городе Ангарске. Подули ветер перемен, началась перестройка. И городское торговое начальство тоже ждало перемен, внимательно выслушивая новое предложение. Выслушали меня и переспросили, удивляясь, что вот так завтра или завтра сможете привести в город грузовик или два грузей? — Можно и три, — ответил я. — Ладно, проверим. Завтра приходим в контору общепита, к Виктору Федоровичу. Он выделит тебе две машины с опытными шоферами-экспедиторами. Посмотрим, на что ты способен. В тому времени я уже несколько лет проработал штатным охотником в тулкинском Кобзеропромходе в Буритии и пробовал себя как заготовитель. А в том году в тункинской долине был небывалый урожай -э грибов. И незадолго до этого разговора в Тункинском Сильпо меня попросили оказать содействие в их реализации. Рано утром выехали двумя машинами и к обеду были в Тунке. Чтобы не ударить. Лицом грязь перед двумя контурами. Я старался внимательно рассмотрел ряды бочек, хранившихся в старом картофельном хранилище. Два небольших бочонка с крышками и под грузом стояли отдельно с весами. Некоторые бочки были без крышек и грибы неприданные, без рассола почернели сверху. Мое внимание привлекала огромная бочка, стоявшая без крышки. Не поленившись, я скинул рубашку и сунул в нее руку. Внизу почти на треть был рассол, в углу за бочками лежала гора пачек из-под соли. Закончив просмотр и, вернувшись к выходу, я спросил молоденькую приемчицу Наташа. «Соленая или грибы она принимала?» «Соленая», — ответила она. «А зачем еще солила?» «Маме ведро, брату ведро, однокласснице ведро. А взамен воды и соли?» — предположил я. «Зачем спрашиваешь, если ты такой сообразительный?» — отвечала Наташа. «Почему грибы такие разные? Где чистенькие, и беленькие?» А где перевощи без крышек и рассоло чернеют? Продолжал выяснять я. Бочек не хватало, отель крышка, хозяйки тоже разные бывали. У одной зайдешь домой чистенько уютно, а у другой и посуда грязная с вечера не убрала. Так и грибы сдавали. Кто-то мыл, а кто-то не мыл, и собирал все с подряд. Ничего, в переработку пойду, объяснила приемчица и предложила. Давай принимать вот два небольших бочонка. Переложим грибы в другие бочки, узнаем, сколько рассола останется. Посчитаем все в процентах от веса грибов. Остальные будем грузить через весы. Вес пустой бочки написан химическим карандашом на боку. Взвесим все бочки, отнимем вес старый и вес рассола, получим чистый вес грибов. Ладно, согласился я, пусть будет так, только давай для верности перекидаем еще одну через дуршлаг, вот ту большую без крышки. «Зачем лишнюю работу делать?» – заотачилась приемщица. Наташа возродил я. «Со мной два человека, у тебя два помощника. Шестером мы быстро перекидаем три бочки. Надежнее будут наши расчеты». Пришли к согласию, перечерпали дуршлаком грибы в другие бочки, взвесили. Получилось около 12% прошлое. Дружно взвешивали бочки и грузили в машины. Наташа записывала вес каждой бочки с грибами и вес после бочек. Я дублировал, а отдельно записываю вес. Загрузив в машину, подсчитали, подсчитали вес. Отняли вес старый, отняли вес на слово. Результат получился одинаковым. Хотя считали отдельно. Отписали накладную и тронулись в бракный путь. ночевали в пути у моего друга Петра Домышева в селе Зактуй. Предупрежденный мной заранее, друг накопил баню, а его жена приготовила стол. Мы выложили свои городские продукты, что всегда хорошо получалось у русских в застойные времена так это застолье. Утром собирались не спеша. Наконец выехали, по дороге часто останавливались и перед самым городом съехали с дороги и остановились у холодного канала. Я не выдержал, до места осталось совсем ничего, давайте доедем. Слушай, мил человек, ты нас уже достал своей простотой. Неужели не понимаешь, приедем в 4 часа, нас разгрузят, а приедем мы на один час позже, грузчиков уже не будет и нас разгрузят только завтра, командировочные будут на сутки больше и вообще ты нам порядком надоел. Сделал свою работу и спасибо. <coughs> Документы все на нас, пора расставаться. Остановка автобуса рядом, пригородный, ходит каждые полчаса. «А почему вы в воде остановились, чтобы больше водой доливать будете?» – спросил я. «Ну, Но... ты чего думал, конечно, дольем немного, по дороге ведь расплескалось». «Ладно, давай по-хорошему», и я ушел. Через несколько дней захожу я к Виктору Федоровичу. А у него солидная с золотыми зубами женщина. Стоит в кабинете и плаксивым голосом причитает. «Как мне прикажете калькулировать эти грибы? Там половина воды и много перелошек и червилых. Показали бы мне этого проходимца, что вам грибы такие привез." Я бы ему в глаза наплевала, на каких поискать. Наконец эта женщина ушла. Ей, наверное, большая бочка досталась, подумал я. Слышал? Спросил у меня начальник строго, когда дверь за ней закрылась. И почти везде, куда завезли эти грибы, жалуются. Не надо нам больше таких грибов. Прошло немного времени, и я проехал, зашел, заехал в село Тунка, Туда, где брал грибы. Увидев меня... Загазовитель Наташа расплакалась. В чем дело, удивился я. Иди в контору, узнаешь, отвечала она. В конторе начальник Силько Галина Николаевна вместо приветствия покачала голову. Ну ты, и проходимец, как тебе удалось обмануть девушку? У нее сейчас большая недостача погребалась. С ее окладом надо больше Года бесплатно работала, а ведь она два года отработала без замечаний. Я пытался подробно объяснить, как мы считали, у меня никто не слушал. А ведь за эту работу я не взял деньги ни с той, ни с другой стороны».